Маркетинг-план компании Total Life Changes и называется он 50-50-50. Первый вид дохода – это бонус строчечных продаж 50% от баллов. Второй вид дохода – это стартовый бонус за привлечение новых партнеров в бизнес 50% от баллов. Повторные заказы этих партнеров поднимаются в бинар. Третий вид дохода – бинарный бонус и выплачивается от 10 до 25% с меньшей ветки в зависимости от вашего ранга. Четвертый вид дохода – удвоенный бонус или по-другому его называют matching бонус – заработок от заработка людей. С первого уровня 50%, со второго уровня от 10% до 50% в зависимости от вашего ранга. И в этом бонусе есть компрессия до любой глубины. Выплачивается бонус от ранга директора. И пятый вид бонуса – бонус Ченджера выплачивается 1500 долларов ежемесячно от ранга национальный директор. Все остальные виды дохода выплачиваются понедельно.